Курбан-баран. Попа лошадей. Со вчерашнего вечера, с 9 вечера, даже с 8 вечера, сейчас вот почти 9 утра, с 8 вечера вчерашнего дня, вот это все. Приезжало, и становится интересно, а действительно, в их державах такого же масштаба эти празднования, как в Москве, с такими же реверансами, а наши праздники христианские в их державах, как проходят, интересно.